Доброго времени суток, дамы и господа. Вот уже прошло две недели со старта дополнения Dragonflight, и мы научились кататься на дракончиках. Уверен, вам понравилась эта новая механика, то, что мы быстро можем преодолеть довольно-таки большое расстояние. Это реально круто. Порой хочется преодолевать расстояние вместе, порой хочется в какой-то момент и зайти и посадить на себя близкого к себе человека. Так вот, имеется функция замечательная, которую мы можем просто-напросто активировать, находясь в определенном месте. Открою интерфейс, открою карту и покажу вам, где вообще это все находится. Берега пробуждения, поднебесная обсерватория. То место, где по квестам мы впервые кастомизировали своего дракона на постаменте трансформации. Вот. Что нам нужно сделать? Нам нужно подойти к мопцу, имя которому Литрагоса. Она является учительницей полетов на драконах. И третий диалог. Кажется, ты можешь помочь моим товарищам. Я хочу брать с собой пассажиров. После этого на нас вешается баф. В тот момент, когда мы садимся на дракона. Баф под названием «Пассажиры». Участник вашей группы может сесть на вашего дракона рядом с вами. Самое главное, чтобы он был с вашей фракцией. Если человек с другой фракции, то, по-моему, это не работает. Если же мы не хотим пользоваться этой функцией, можем ли мы скликать? Нет, мы не можем скликать. Нам нужно подойти к мопцу вновь. И «Я не хочу брать с собой пассажиров». Кликайте, и баф с вас пропадает. Как-то так. Много людей спрашивают насчет того, что как перевозить на себе союзника, как это вообще сделать, как это включить. Вот, пожалуйста, координаты тоже вот на видео имеются, ну и карту тоже показал. Функция действительно полезная, а для включения нужно сделать лишь пару кликов. Как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!